Здравствуйте, коллеги, с вами Саков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о том, как отчитались крупные компании, насколько это не порадовал рынок, ну и в принципе посмотрим, какие дальнейшие сценарии за несколько дней до выборов у нас могут произойти. Ну а прежде чем мы начнем, напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, оставляйте ваши комментарии, это очень помогает для продвижения данного видео и я за это очень благодарен. Итак, начнем с ключевых моментов, во-первых, мы, конечно, видим продолжение Снижение фондовых индексов, мы видим панические настроения на рынке, которые сейчас все больше и больше проявляется, ну, В первую очередь, это связано с новой волной распространения коронавируса. И рынки также на это, безусловно, реагируют Ну и также все выше и выше неопределенность перед выборами Потому что даже на текущий момент пока не совсем ясно, кто может победить Может победить и Трамп, может победить и Байден Конечно, по текущим вопросам лидирует Байден Но, скажем так, в США есть люди, которые могут не признаваться в том, что они будут голосовать за Трампа Оставаться, могут говорить, что да, сейчас они проголосуют за Байдена Но на самом деле могут сделать совершенно другой выбор Это мы видели также им в в 2016 году Поэтому сейчас на фоне всей этой неопределенности Конечно рынки крайне опасны Крайне волатильны Поэтому сейчас нужно быть максимально аккуратным Лично я для себя пока новых позиций не открывал И ну, постараюсь если не появится Каких-то новых сигналов Не делать это до как раз уже выбора Когда будет по крайней мере понятно чью сторону могут занять рынки и какая может последовать реакция. Ну а сейчас давайте мы поговорим о, во-первых, на текущий момент о отчетах, которые отчитались. Отчитались Apple, читался Amazon, Google и давайте быстро пробежимся по ключевым моментам. Ну, мы видим то, что для Apple не совсем позитивно было тот факт, то, что продажи ключевого продукта, это именно iPhone, упали на 16%. Это, безусловно, не порадовал инвесторов. Мы видели падение практически на 4% процента. Ну и также мы видели снижение по Amazon Хотя с другой стороны за 2020 финансовый год прибыль составила увеличилась на 3,9% По сравнению с предыдущим годом выручка вышла, выросла у Apple на 5,5% В принципе мы давно уже не видели какого-то стремительного роста у Apple Возможно продажи как раз нового телефона с поддержкой 5G смогут это улучшить Но об этом мы будем говорить уже дальше Сейчас пока рынок позитивно это не воспринял а вот Amazon сообщила нам о 41% снижении прибыли по сравнению с предыдущим годом. Выручка снизилась на 25%, что в принципе является ну, довольно-таки существенным показателем для главного онлайн ритейлера скажем так. И, безусловно, также рынок среагировал снижением. Google. Google также отчитался и прибыль снизилась на 5,5%, по сравнению с предыдущим годом выручка сократилась на 7,8%, то есть мы видим тоже в этом, у этой компании также снижение. Ну а в свою очередь Facebook, в отличие от предыдущей компании, сообщил об росте прибыли на 61% в сравнении с предыдущим годом, а выручка выросла на всего лишь на 16%, но ну, Facebook остается... В по-прежнему высоком маржинальным а, бизнесом, поэтому они могут выжимать довольно-таки много, и, собственно, это мы и видим, в соответственно, в росте а, прибыли. А, на текущий момент мы видим также снижение в целом по а, фондам рынкам, то, что я уже сказал, и здесь тоже важно а, как, вернуться вновь к индексу волатильности, индекс викс, а, для того, чтобы учесть реакцию рынка. Фактически, если мы с вами посмотрим на а, график, увидим а, то, что сейчас S&P 500 торгуется в принципе в области довольно-таки неплохой поддержки, от которой если будут появляться сигналы, то также имеет смысл покупать. То есть, в принципе, мы скорректировались от локальных максимумов на... Практически 8% Это стандартная коррекция, которая в принципе S&P500 присутствует Одно лишь то, что мы не обновили локальный максимум Выглядит довольно-таки опасно И в принципе обновление локальных минимумов Конечно может открыть предпосылки снижения И на 300, и на 3000 Но пока данный сценарий остается как альтернативным а Если мы с вами посмотрим на индекс ВИКС То как раз у него есть зона, зона В области 40 при, при уходе выше которой Как раз мы и видели Снижение индексов. То есть вложения в рисковые активы, такие как акции, он появляется, и мы видим падение по фунному рынку. Вопрос сейчас, сможем ли, сможет ли ВИКС удержаться как раз выше отметки 40. Да, то есть Сейчас мы вот вплотную к ней подходим. Сейчас это вот дневной таймфрейм. Собственно, уход выше даст большую неопределенность, ну и фактически констатирует тот факт, что рисковые активы как акции все меньше и меньше интересны для участников рынка. Обязательно за этим будем также продолжать следить. Но, как мы с вами видим, в мы не ушли выше данного уровня, в июне также была легкая попытка закрепиться выше данного уровня, но затем вернулись в комфортную зону в области 30-20 и, собственно, дальше в таком же диапазоне мы торговлю продолжили. Но сейчас очень много факторов, которые как раз влияют на волатильность. Еще раз напомню, что 30 ноября будут выборы в США, то есть мы с вами об этом еще раз поговорим в понедельник, но это опять же предварительно, чтобы все это планировали и учитывали в вашей торговле. Теперь по основным инструментам, евро-доллар. По евро, так же как и по СНП, мы видим торговлю в области, ну довольно-таки неплохой уровня поддержки, это уровень 1.1640, в принципе от, если появится сигнал начала восходящего движения, то здесь я попробую покупать, конечно не сейчас, потому что с точки зрения часового таймфрейма, опять же, мы видим резкое снижение, то есть, фактически, мы падаем уже, начиная с 23 октября, и данная нисходящая формация с точки зрения часового таймфрейма, она продолжается. То есть, можно присматриваться, но нужно быть крайне аккуратным и а, иметь в виду, что да, в ближайшее время мы можем начать восстановительное движение. Вполне вероятно, что мы можем это увидеть уже в следующий понедельник да, или вторник после, соответственно, выборов. А также пара британский фунт, американский доллар продолжает свое восходящее движение то здесь пока... Восходящий тренд, который у нас формируется с конца сентября, пока он не сломлен, он пока сохраняется, поэтому также покупки здесь выглядят довольно-таки неплохим сценарием, но опять же не сейчас, потому что... Движение нисходящее с точки зрения часового таймфрейма, продолжается. Здесь, если заходить и в покупки, то нужно подождать. Если находитесь в продажах, то пока имеет смысл держать, пока мы не получили как раз разворотного сигнала на возобновление роста по данному инструменту. А пара американский доллар, канадский доллар также продолжает свое восходящее коррекционное движение. То есть мы видим опять торговлю вблизи максимальных значений, которые были в конце сентября. Опять же вблизи данных уровней искать продажи тоже имеет смысл, потому что пока все-таки тенденция на ослабление американского доллара, на мой взгляд, будет сохраняться. И мы видим это с точки зрения фундаментальных данных. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма у нас есть предпосылки как раз на начало данного нисходящего движения, но оно пока не произошло. Если будет закрепление ниже минимума четверга, то есть ниже минимума вчерашней торговой сессии, это уровень 1.3277, то тогда я бы к продажам уже здесь тоже присмотрелся. А по паре американский доллар и японская иена. Вот здесь у нас началось как раз коррекционно-восходящее движение. То есть тот та область поддержки, которую мы видим уже... Много месяцев, то есть это минимум июля, минимум сентября, и вот сейчас опять торгуемся по в области 104.30 примерно. Соответственно, сейчас с точки зрения часового таймфрейма, ну точнее вчера началось вот это восходящее движение, мы смогли закрепиться выше максимума среды, скорректировались, и здесь для тех, кто торгует контртрендово, -тренд, контр довольно-таки неплохая ситуация для того, чтобы присоединиться. К сожалению, я пока для себя взял сценарий торговать только по тренду, поэтому данное движение я пропускаю, хотя сейчас цены довольно-таки неплохие, но опять же это не является... Торговым советом, торговым рекомендацией, я только делюсь своими наблюдениями, решение, пожалуйста, принимайте самостоятельно. По паре австралийский доллар, американский доллар, также довольно-таки неплохой уровень поддержки, от которого было бы интересно присоединиться, поэтому пристально следим за часовым таймфреймом, следим за тем, когда завершится вот это нисходящее движение, и тогда будем искать зоны для уже для покупок И плюс-минус такой же сценарий у нас идет по новозеландцу Здесь э, с той лишь разницей Что восходящий тренд он здесь более явно прослеживается И фактически сейчас в текущих э, также уровня Довольно-таки неплохая ситуация на вход на покупку Чуть хуже, чем по австралийцу Потому что по австралийцу мы просели больше Но тем не менее тоже имеет смысл присматриваться И ждать э, как раз вот завершения данной нисходящей формации тогда уже готовиться также к покупкам а Золото продолжает свое нисходящее движение Как я и говорил, мы могли вполне опуститься в зону как раз 1850, это область минимальной значения, которую мы видели в августе, видели также в конце сентября, и вот сейчас мы подходим тоже близко к этому ценовому значению, поэтому с точки зрения золота также формируются довольно-таки неплохие зоны для покупок, опять же, если вы для себя планировали например инвестировать в золотодобывающую компании, как например Berrygold или Newman, вот как раз завершение фазы коррекции по золоту, оно может быть как раз быть и интересным сигналом по вложению в данные акции, я как раз для себя тоже тоже рассматривая возможность добавить эти акции в свой инвестиционный портфель, и вот как раз э, пристально слежу за золотом, когда остановится вот эта коррекция. Потому что уровни довольно-таки неплохие и на фоне низких ставок, э, которые по плану могут продлиться год, а то может быть и больше, а золото как раз может быть бенефициаром э, как раз низких ставок и э, вырасти на Данных как раз фундаментальных событиях Ну, в среднесрочной, я имею в виду, конечно, не в моменте И по индексам DAX проваливается, ну, наверное, больше всех Больше, чем S&P 500 Если, как мы с вами смотрели, S&P просел там порядка 8%, то DAX уже в моменте сегодня падал на 15% Что, в принципе, также дает предпосылки на... Довольно-таки неплохие уровни для входа по DAX, но не сейчас да? То есть рост до локальных максимумов здесь может составить порядка 19% Что в принципе тоже выглядит неплохо Но ну, а с точки зрения часового таймфрейма мы сегодня видели опять обновление локальных минимумов Вполне вероятно, что вот этот сигнал с ложным пробоем может быть как раз очень интересным для входа по DAX Если мы сегодня закрепимся выше локальных максимумов, которые были сформированы вчера То небольшим объемом, но самым минимальным объемом я поставлю, ну по крайней мере отложенный ордер И попробую здесь принять участие тоже в данной, в данной ситуации. То есть здесь импульс может быть довольно-таки неплохим подарок сюда с точки зрения потенциала роста. А по S&P, то есть как мы с вами уже говорили в начале, неплохие уровни для входа на покупку, но нам нужно дождаться как раз сигнала с точки зрения часового таймфрейма, которого пока все еще не произошло. На премаркете уже мы торгуемся ниже минимальной значения четверга, поэтому пока падение продолжается, ну а мы продолжаем за ним следить. И я тоже для себя рассматриваю покупки по S&P 500, когда, соответственно, совершится вот данная нисходящая формация, который мы видим на часовом таймфрейме. Ну и нефть марки Brent, опять же, на фоне распространения Новых локдаунов, которые происходят в Европе Новых случаев заражения, которые есть Происходят по всему миру Конечно, не страдают больше всего И фактически сейчас мы видим вновь переход в фазу нисходящего движения Мы смогли все-таки уйти ниже минимальной значения, Которые мы видели в начале октября В середине сентября И нисходящий тренд здесь сейчас просматривается уже более явно Поэтому 37.86 по середине на нефть марки Brent Фактически здесь ждем завершения Опять же, если вы там планировали покупать там нефть компании то наверное сейчас не самое лучшее время пока нефть падает продолжит падать и нефтяные компании и нужно дождаться все-таки остановки и тогда уже в них заходить по более оптимальной цене чтобы как раз выбрать для себя более оптимальную точку для входа кстати хочу сказать то что уже запись вебинара с александром элдера добавлена на наш youtube канал если бы вы хотели узнать мнение из первых уз человека это уже в сша да текущая ситуация которая там происходит у его мнения о выборах то обязательно посмотрите данную запись, она уже доступна на нашем YouTube-канале, ну и также можете принять участие в конкурсе, в котором можете выиграть а, книгу с автографом Александра, также в этом видео правила вы сможете посмотреть. Ну а на сегодня это все, завершается торговая неделя, а, впереди выборы, да, на следующей неделе, на следующей неделе будет крайне интересной, поэтому мы с вами встретимся в понедельник, поговорим перед выборами, ну и в ходе недели также будем это событие освещать. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии а, и увидимся с вами в понедельник. Ну а я со своей стороны желаю всем хорошего завершения торговой недели, хорошей пятницы и увидимся в понедельник. Всем спасибо и до свидания.